Новое бизнес-шоу с Игорем Маном «Битрикс24» спрашивает. Лучший маркетер России отвечает на самые сложные вопросы бизнесменов. Ну хорошо. Представьте, перед вами сидит лучший маркер России, готовый ответить на любой вопрос. О чем вы спросите? Я прям сейчас предложу вам идею отдавать, даже которую мне вам жалко, потому что я понимаю, что вы на ней заработаете очень много денег, а я нет. Я вам просто скажу четыре вещи, которые больше всего раздражают сотрудников, работающих в любой компании. Мы обсуждаем реальные проблемы любого бизнеса.